Вон он этот, черт полетел, а ну попугай на речке рыбаков, вот так вот там по надкладкой пролетите, а не нету бы. никого, да сидят, а куда ты его садишь, ну он там где и поднимется, я его не вижу ни хрена, да вот он за собачкой, да вот вижу что за собака, а вот он Да такие хотя гавкаешь все, все. такая фигня. ультра лайт 240 грамм магик мини камера маленький такой людя Пульт Китай, Мада А тут я не знаю, где тут. Нету да ничего. Я имею в виду этих ТТХ нету. А ты выключаешь? Угу. Что там написано? Маденчина что-то, Китай. А ты прям Япония или? Не, я имею в виду ка камера японская. А камера? Ну камера может быть. А это тоже вон, Китай. Вот так вот. Что-то батарейка мне? Да не. А это защита. Не ну давай. Запускать бущу все уже хватит, а попозже. и сколько позже. поднимается? 150 метров, а расстояние 150 метров, Че до километра Брю? а нет, до, до этого до двух километров, а поднимается, да, да? да не поднимается, поднимается 150 метров, а. и летит, а ты до двух километров его можешь да. Отчет. 10 часов 20 время 10 часов 22 минуты 6 секунд. Аэродром Чикаловский посадочный 130 естиной. Первая смена к 301-му по расчету. Вы, что все, видите Поработающее 1100 нормаль, на мароклане, на минуты, Это будет удаление опять. I yeah.